здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео я представляю вашему вниманию отзыв и обзор книги краудсорсинг джефф хау книга о том как организовать толпу чтобы она помогала развивать ваш бизнес коротко о том о чем это книга. Зачитаю. Прочитав эту книгу, вы узнаете, почему толпа любителей может решить проблему, с которой не справляются опытные профессионалы. Ознакомитесь с примерами применения краудсорсинга в различных областях. От создания новой формулы зубной пасты до разработки программного обеспечения. Научитесь создавать среду, благоприятную для краудсорсинга. Я начну с краткого обзора. Книга выполняет то, что написано у нее в аннотации. То есть она дает обзор тех методов, которые применяли различные бизнесмены для того, чтобы развивать свой бизнес с помощью толпы. И что мне понравилось, то что автор дает некоторые, скажем так, пути решения той задачи, которую он ставит в заголовке книги и в ее аннотации. И предлагает читателю ознакомиться с различными подходами к ведению бизнеса и привлечению скажем так, людей, которые пользуются услугами этого бизнеса для того, чтобы они давали свои отзывы или предлагали какие-то улучшения, или, возможно, создавали прототипы будущих моделей или прототипы будущих устройств и предлагали их фирмам. И здесь я хочу напомнить о том, что есть такая книга, называется «Фиолетовая корова» Сета Година. И в этой книге приводится такой график, в котором описываются, как продукт попадает на рынок. Он вначале попадает к новаторам. Они составляют от 10 до 15% от общего числа будущих потребителей. Потом а продукт попадает к ранним последователям. То есть те, кто идет за новаторами, но опять же не в первых рядах. Это следующие 10-15% от общего числа потребителей. Потом продукт попадает в массовый рынок. Это 50% от всех потребителей. И после того, как продукт прошел вот этот пик на кривой, он уже попадает к поздним последователям и к консерваторам. А Джефф Хау предлагает воспользоваться э тем, что новаторы всегда есть, и новаторы всегда присутствуют на любом рынке, и использовать их в качестве движущей силы для развития компании, ее продуктов и ее услуг. То есть дать новаторам, допустим, бета-версию, чтобы они ее протестировали, но потом они не выкладывали отзывы, допустим, в общую сеть, в интернет, а дали отзывы разработчикам этого продукта или услуги, чтобы разработчики могли улучшить этот продукт или услугу. И После чего эти новаторы становятся первыми покупателями нового продукта, улучшенного, финальной версии. Тем самым эти новаторы еще больше втягиваются в деятельность этой компании. Это я очень коротко рассказал о сути этой книги. Что не понравилось, как, как, какие плохие чувства возникли при э, прочтении этой книги. То есть, Автор пытается нам внушить читателям, что на всех рынках мы можем так поступать. Я в этом не уверен. И у меня, как у человека, который является в большей степени потребителем, у меня вызывает, скажем так, не очень хорошие ощущения, не очень хорошие мысли о том, что... Кто-то может мою идею взять и бесплатно где-то использовать. И через книг, где-то, я не знаю, сколько точно страниц он посвящает тому, что необходимо создавать специальные платформы, где а, люди могут обмениваться своими идеями касательно услуг и продукт бренда, того или иного бренда. И тогда получается, что если эта платформа создана брендом, то все, что там а, создается, это по сути, может принадлежать только этому бренду. То есть человек, который предложил какую-то инновационную идею, он за эту идею получит, в лучшем случае, там какие-то гроши. А компания получит большую прибыль за счет этого. Обратная сторона этой медали, опять же, я не беспокоюсь о том, что это может разрастись в какое-то повальное увлечение краудсорсингом, потому что, как мне кажется, что создание этой платформы, ее поддержание, обработка этих мнений – Предложение будет занимать очень большое время. Большие ресурсы у сотрудников компании. Занимать большие ресурсы, большие денежные вливания для создания такой платформы. Соответственно, я не опасаюсь в том, что такие платформы когда-либо будут создаваться, или даже если они, если они и созданы, то они требуют для своего поддержания больших ресурсов. И кто-то из мелких компаний вряд ли сможет когда-то сделать себе э, такую помощь и поддержку в виде краудсорсинга. Спасибо за внимание. Это был отзыв на книгу Джеффа Хау «Краудсорсинг». На канале еще много Других отзывов на другие книги я рекомендую вам посмотреть. Один из... два отзыва я положу вот сюда, в конечной заставке. А также еще отзывы вы можете посмотреть в подсказках. А еще больше ссылок вы найдете в описании. Спасибо вам за внимание. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.